друзья перед началом ролика, подпишитесь на мой катебр канал потому что тут прикольные мультфильмы ну и не только поэтому лайкос дискорд вк там одноклассники, кто лайк канал и вам приятного просмотра легко найти просто русский язык макс риск на английском вы так и сможете его найти не ну сможете поискать там тяжелее уже 9 дней прошло черт там уже война бегу на войну ой а я тоже зашел? окей так, что происходит. Это мои. Захватываем, друзья, давайте. бы по быру захватываем. Я к вот черт не понимаю, а что у нас тут некоторые заводы по вздыхали стрите. Дюй-дюй-дюй, дым. Хото черт я не понимаю. Так, смотрите, дерево, дерево уменьшается, черт. Вот черт, дерево меньше становится. Что делать? Железо. Ладно. Забей сейчас. Вот, черт такого. Купить. продать такого я не ожидал, вот честно. Так да, дело, конечно, плохо. Дела плохие. Так, и там конечно, будут плохие дела. Нас инчии картки. Катки. Так, 24 место. такой сей у отлично, мы захватили. Так, 2 поборам захватывайте. Мы захватили кусочек, прям вот, отчет пришел армия была разорвана армия получение ресурса сообщества армия разорвана вот значит наш враг там да, это робот вообще так близан слишком как-то переборно с этими едой нужно как-то внимательно захватывать и ступать когда легзап суть кто так где я кстати в союзе моя такая вот вот черт можно вступить отдать заявку а, 11 часов уже Ди, точно давай немножко, нормально, нормально подождем так а пока что можно крепость прокачать что еще можно а, да мы отстаем ну и что остальницу угу. а чтобы было больше больше боя но в принципе я считаю что нужно пока что заниматься считаю что пока что крепость это Хороший ресурс для дефа, между прочим, да, для дефа. Крепость, стройся. Больше крепости. Что-то еще строить нужно. Повержено. 375, ну, в общем, по 500-ки давайте. 400. 400 досок, и есть 400. понял. Так, давай купим. 400 досок. Дальше, добьем за эти дикие. -ди -ди -ди -ди -ди -ди. Все. Фух, я успел. Угу. Так, вот такая тактика стрёмная. Так, тут тоже говори, повержено всем, как всегда, блин. Если будем улучшать крепость, у нас будет больше воинов, нужно конечно больше захватывать. Сначала мы захватим вот эту вот штуку. С кем-то мир, Дев. так Посмотрим, кто с тут мир, Д. Хочется. Ой, дайте же. посмотрим. И новости тоже дам Все мир. Желательно не нападать на всех. Жела, а желательно захватить кое-что такое. Пример. Вот ты вот. Сколько ты будешь идти, кстати? 12 часов в то захватим его полностью потому что куски нам дают это очень хорошо от чувака чувак фриндер 2 воюют мне интересно газета газета вот черт нашел О, так железная дорога кто я так о, о про меня так вот значит Дания. я, я какая страна а я вот это один ого 45 тысяч воинов 45 воинов у меня 23 дания это сильно игра. Я захватил. сейчас хочу белое. Я краю Так, а как там насчет других? Ой, это я приключение работы за нехватка ресурсов. Все, это значит, что нужно нападать, как я понимаю. Все пока что мир, как я понял, да. Если день восьмой, то тоже, кстати, офигенно. Можно перематывать это все. Да. Вау, что-то уже строжились дороги, В общем нужно выживать, канализацию идимиться. Даже если мы проиграем, не важно, нужно находить с тим с кем-то. Реально, если у нас не будет тим, будет жесть. Так, отличие а страна. Но... Ваша. Ваша. Вечная у нее страна. Кто большая? Отличие а страна. Но... Тоже ваша. Ладно, они твои воюют, свои воюют. Можно хватить. Эту захват в него не будем. Косочек захватим, кусочек захватим. Цифр... Не, не, не, не, не знаем. Я хочу ступить, блин, тысячу раз за сезон говорю. Ступить дайте, не дают. О, так, смотрите. Могу дерево на 200. Что сейчас, сейчас главное, дерево или что-то другое? по любому купить дерево, вот и даете. Мои склады. Так, давайте сейчас нужно сразу выходить. Так, вы продаете, я продаю рыбу. Ряд, я продавать буду по 7, чтобы ваш денежок. Я продам всю рыбу. Так, давайте железо продаем. Тактика. А, хочешь выжить, выживай как-то в экономике. 16 давай. Ну ладно, ладно, давай хоть 15.2. 15.1. 15 Все. Так, дальше. Ой, давай. Ага. Давай, Раз, давай. Раз, давайте там 4.6. Газ, давай. Газ, давайте продаем за 7.2. На. Хорошо, что вас заражает. Так, теперь давайте давай предложение покупки. Это тактика. Мы платим за деньги. Это всем так. Давайте железом. Не, нет, чуваки, я только за пятью минут защитить не хочу брать в принципе Мне так уж много нужно кто-то захочет дрова ну давайте mm. стоимость я еще хочу уменьшить. хочу меньше куда-то до нуля вообще потому что они не все захотят купить как понимаю но если будет олигарх кто-нибудь против Эти не стоимости желательно классно. так вот еще давай еще давай Класс давай вообще газ как-то дорожает эта тройка Mm. Так, а можно? рыбу давай вы покупаете я куплю рыбу за двойку а то рыба не такая вкусная знаете. я куплю за все деньги так у нас тут еще можно поторхваться все предметы сделки сделать вот например хорошая цена Продаем. так рыба 5.7 давайте И зерно mm. Ну, вот, рыба тоже прикольно, кстати. Можешь купить. Так, как насчет нефти 7? Рыба так, как насчет руку? Так, ну, дерево. Железо. У нас в принципе. О! Отлично. Ну, пау есть, между прочим. Рост. Так что не зря. Работать можно. Да ладно вот такая вот войнушка нападает как-то да, у нас еще весь чтоб хоть что-то вот за так скажем мы нападем конечно же также сюда вот хотя бы кусочек еще отжать Здесь можно красиво сам газету это ну что ж всем за просмотр сам макс риск всем удачи пока